Так, ты иди сюда, а Маша. Да? Хочешь с нами? Да. Друзья, проходите вы в зал, не стесняйтесь, это пробка. Уголочка. Да. Давайте переходим. Друзья, мы вас все очень ждем в большом зале. Будьте добры. В большущем зале. В огромном, в в зале. В лежат, в зал. Да, Верит. Да, Верит. Верит. А вы можете все сюда зайти. Здесь не страшно. <связывая> Катя, Катя, Катя. Мам. Федя, Федя. Федя. Ходите, пожалуйста, глубже. Аня, Аня, ну что вы такие? Ну, Господи. Вы же обычно все смелые такие. Вот может сюда сесть. Здесь есть еще места, здесь не страшно. Здесь есть воздух. Катя, хотя пожалуйста. Нина, ну... Сын один. ну готовы? Спасибо. Друзья, большое спасибо, что этот вечер вы проводите с нами. Мы собрались здесь для того, чтобы сделать презентацию проекта, к которому готовились часть присутствующих здесь, часть, надеюсь, нас поддержит в дальнейшем. Это премия коты горды. Вот. Это премия хороших поступков, которая вручается людям, которые живут в нашей стране, неважно их гражданство, возраст, пол, просто они поступают правильно. Нам очень приятно, что сегодня мы не просто рассказываем об этом проекте, но еще и награждаем и поздравляем. Первых таких двух замечательных людей, которых мы узнали. Вот. И первого человека озвучит хорошая актриса, которую я, например, очень люблю. Mm -hmm. Мария Шаваева. Сейчас вот я ей не дам то секретное. Так, это да, это же придется мне напомнить. А? Я хотела бы пригласить к этому плестволу одного еще маленького, но уже очень большого человека. Марго, дорогая. Подходи. Я тебе хочу кое-что вручить. Это прежде всего такая марка сертификат. Я буду так держать. Замечательного художника, который ты оформил специально для тебя. Вот Нина, этот художник. Нина Кузьмино, Нина, ну, ну, Нина большое ну, ну, спасибо. Здесь все добровольно участвовали. И вот этот сертификат на 15 тысяч рублей. Человек заработал добрыми, добрыми делами. Держи. Спасибо, Отлично. Вот этот невероятный, роскошный код, на котором написано «Самый крутой», нет, «Самый крутой код» для самой крутой Маргариты. Гордимся тем, что вот этот маленький человек копил свои сбережения, карманные деньги вместо того, чтобы купить себе куклу Барби или не знаю там дети, айфоны и так далее, он взял, пошел и отнес эти деньги в приют для животных, и животные были все накормлены. я считаю, что это маленькое начало великим делам. Так что ура! 15 тысяч рублей, это настоящие взрослые 15 тысяч рублей, а не с меня. А второго человека будет награждать собственно инициатор премии, человек, который ее придумал и очень-очень много сил туда вложил. Мне очень приятно пригласить сюда на сцену Анню, Анню Фельдман, ее дочку. Это две Ани. Почему кочек. Почему котики гордятся Аней? Потому что Аня активно участвует в жизни для котов и догадалась в Москве первое строить теплые дома для домов, для котов. И в одном жилом доме, в дворе этого дома, вот мы скоро построим теплый дом для котов, И вместо подвала, вместо темноте они будут жить там это все сделала аня бесплатно просто потому что она хочет и потому что может это очень важно и нам хочется гордиться это тоже деньги настоящие взрослые на них можно что-то купить спасибо, спасибо. А это кот ароматный. Нет, на самом деле аромат, его можно понюхать, он весь набит травмами. Называется кот крут. Ну, потому что коты крутые, горды. Большое спасибо, друзья. Премия будет продолжаться. Если вдруг вы уже осознали, что хотите узнать побольше, сайт коты горды. Рф действует. Там можно заполнять анкеты, можно самому предлагать номинант, можно им стать, можно поучаствовать, профинансировать. Вперед. А пока куршет музыка.